На самом деле для меня женский круг стал каким-то, скажем так, не то чтобы рубежом, а каким-то и не подведением итогов, но каким-то вот, какой-то планкой. То есть было очень много знаний, но они были все какие-то разносторонние, они были все какие-то разрозненные, они не были сведены воедино, они не были структурированы. Была скажем так, и индивидуальная работа с психологами. Но я даже вот сомневалась по поводу групповой работы, думала, ну вот, не будет какой-то индивидуального подхода, как-то я потеряюсь в группе, может быть, не отразятся какие-то мои запросы. Но на самом деле для меня был даже удивительным тот, тот факт, что групповая работа, она оказывается совмещать в себе и индивидуальную работу и дает массу преимуществ. Потому что действительно порой вопрос, который тебя вроде как и не касается, но ответ на него открывает такие интересные моменты, что ты в ответах черпаешь для себя еще очень большое знание. То есть вот для меня преимущество групповой работы очевидно. То есть для меня это просто очень такое хорошее приобретение. Помимо этого общения, Конечно же, столько замечательных, прекрасных девушек теперь стали <смех> моими близкими и такими ну, хорошими знакомыми. То есть это тоже очень здорово. По поводу, ну, скажем, личного, чего я приобрела, да, за плечами длительный семейный опыт. И, наверное, действительно знаю я какие-то моменты взаимоотношения с мужчиной раньше зная какие-то грани женские, как я могла бы, вот эти вот роли, как я бы могла их компилировать, наверное, я бы не получила бы я стольких ошибок, которые я приобрела. Но, может быть, это тоже опыт, это тоже какое-то, наверное, движение мое, мой жизненный путь. То есть я к чему-то шла, и вот я получив это знание, теперь я знаю, мне интересно жить. То есть вот я чувствую интерес в семье, то есть я чувствую интерес мужа ко мне. У меня проснулся к нему интерес. То есть я думала, что этот человек для меня ну, как прочитанная книга. На самом деле, приобретя эти знания, я понимаю, что все только начинается.